У вас, дорогие телезрители, с вами программа про это» и я, ваш любимый психолог Виталий Миллер. И сегодня у меня в гостях моя знакомая Анжелика Шадро, тоже психолог, и мы сегодня вместе с ней расскажем вам о теме передачи «Адаптация ребенка к школе». Как это за… Ну, организовать, чтобы ребенок в школу пошел с радостью и весельем, и главное, спокойно. Что скажете по этому поводу? Процесс точно серьезный, но не настолько серьезный, чтобы начинать переживать в начале августа. Я предлагаю повернуть это в сторону плюсов, радости и каких-то увлеченных встреч, поездок по городу в нахождении чего-то нового для школы, но ни в коем случае не в состоянии Жека, стресса. Ну а же, это традиционный сумасшедший дом? Убирать Но... скорее, бежать, искать канцелярские товары, которые у нас есть круглые годы. Я просто про то, что традиции имеют такую штуку, как отживание, и поэтому новые традиции тоже здорово придумывать в своей семье. И может быть, стоит начать с этого года. Дорогие родители, не стоит поддаваться панике. Будьте спокойны, превратите подготовку к школе в увлекательные приключения, как для себя, так и для ребенка. Ну и что, мы перейдем к нашим вопросам. От наших любимых телезрителей. Ну что ж, вот у нас есть вопросы. Угу. Да, Анжелика, зачитайте их, хитрые эти. Итак, первый вопрос. Первый вопрос от Марии. В этом году мой сын идет в первый класс. Очень переживаю, как он вольется в школьный коллектив, потому что в детский сад не ходил. И на что обратить внимание? Но если детский сад не ходил, это же не значит, что он прямо вот никак не вольется то, да? Да, точно, точно он был когда-то на площадке. Во дворе. Наверняка это были какие-то гости или дни рождения. И в таких случаях я мамам предлагаю вспомнить о том, как себя ребенок ведет в большом количестве детей, может быть, сверстников, может быть, просто на детской какой-то площадке. И за что вы там больше переживаете? Есть дети, которые очень спокойно и вливаются, и сами знакомятся. Тогда чем будет отличаться школьный коллектив от этого? Ну, чтобы наверняка вы вот посоветовали родительнице обратить внимание... Вот на ну что то так пристально поглядеть? Прямо на то, как он знакомится с детьми. Потому что я так понимаю, что мама переживает больше за то, что раз в садик не ходил, значит, и в школе будут проблемы. Совершенно не факт. Как он знакомится? Может ли он задать вопросы? Может ли подойти, представиться? И если он входит в контакт очень здорово с разными ребятами, э, тот, который бежит по коридору, или тот, кто его одноклассник, я не думаю, что стоит здесь начинать переживать. Вот, Мария, если э, вы спросите своего ребенка, как прошел день в школе, э, что были, с кем он познакомился, если он вам может это рассказать, то без, перестаньте беспокоиться, все у вас нормально. Угу. Ну и а следующий у нас вопрос. И следующий вопрос от Татьяны. Мой ребенок – будущий первоклассник. Опять первоклассники. Родители первоклассников волнуются. Больше всех. Да. Очень умный и хороший мальчик. Но в саду у нас были огромные проблемы с поведением. Он хулиганил, цеплял детей и дрался. И такое поведение везде – дома, на улице и в магазине. Очень часто мне бывает просто стыдно за него и за себя. Боюсь, что в школе проблемы только усугубятся. Как нам быть? Да. Ну, что можно сразу из текста сказать, да, что если мама падает в стыд от того, какой у нее ребенок, и для нее это целая трагедия, поверьте, мама, вот вам нужно преодолеть себя, а всех зрителей и отправить по направлению куда-нибудь, да, ребенок с вами играет в игру который называется прими меня таким каков я есть и пока вы его не примите таким каков он есть со всякими ему безобразничанием и у вас ничего не будет получаться это не значит что ему надо все дозволять но это надо принимать поймите разницу ну вы принимаете но к этому относитесь Мне грустно что ты ведешь себя так но я тебя все равно люблю даже такого а если вы его таким не принимаете, то есть вы не можете разделить ребенка и его поведение, то поймите, он будет вам это доказывать всю оставшуюся жизнь на самом деле. И как гипернерейтер, сколько раз вы, спраш... вы говорите своему ребенку о том, что вы его любите? Если вы говорите ему меньше восьми раз в день, это не считается. Поэтому первое, что я предлагаю, это услышать вот эти слова и говорить своему ребенку о том, что вы его любите. А второе, ну точно у нас есть достаточно психологов в Красноярске, может быть до школы стоит сходить в гости к хорошим специалистам, для того, чтобы они помогли вам, сняли ваши стрессы и переживания еще до начала учебного года. Ну да, не надо заниматься этим. Я умею, все. Да, есть для этого другие люди. Итак, Елена спрашивает. Моей дочери 13 лет. Понимаю пубертат, но эти перемены настроения на ровном месте, вспышки, раздражения и семью утомили, и друзей оттолкнули. Помогите справиться с подростком. Лена, вы, Елена, вы либо понимаете, либо нет. То есть я все понимаю, но, но. но они меня утомили. Это, это нечестно. Тогда вы не понимаете, uh -huh. скажем так. Теперь, а как вы с ним взаимодействуете? Вот так вот но не описано. У меня очень затрагивает этот ага. вопрос, потому что моей этой дочери тоже 13 О, лет. Как. И я понимаю, что бывают очень по-разному и про настроение, и про все, но договоренности существуют. И я точно понимаю, что я когда-то тогда, еще до этого пубертата страшного для многих родителей научилась с ней договариваться. И, конечно, случаются вспышки, и это совсем не про пубертата, может, про наше настроение и состояние вообще человеческое. Да? Но когда ты умеешь договариваться со своим ребенком, уже, тогда никакие вот эти стрессовые или возрастные вещи, они на это не влияют. Здесь я бы, может быть, прям, а что вы уже знаете, как вы себя уже ведете, что вы уже умеете делать со своим ребенком? Ну, может, в определенных ситуациях каких-то она точно вас слышит. Не только да? ее, кстати, не только ее. Да, и, и, друзья, и да, друзья, еще и друзья. семья. Что, может, она как-то по-особому с папой договаривается, как-то по-другому с мамой. Может, вы просто ее там не слышат еще. Вот. Мы... А может быть, она пытается что-то показать, что... Ну, как бы девочка-то повзрослела, да? А, Она к ней говорит, относится я, как к ребенку. Да, я-то как бы вот уже как бы подросток, а вы меня все су сю сю как будто пять лет. Да, и родители больше живут в этих ситуациях, вот, чем... Пугают, наверное, ситуации взросления больше родителей, чем детей, тем, что очень понятный ребенок, любименький, особенно если еще это вот там младший ребенок, он понятен, маленький ребенок, а тут вдруг из маленького ребенка эти метр шестьдесят пять начинают говорить взрослым голосом и требовать какие-то взрослые да. отношения к ситуации… В общем, мне как, ну, конечно, моя мысль, Елена, ну, как бы, моя фантазия, ну, она о чем не нафантазировалась, что вы, вопрос можно так сформулировать, ребенок был удобен, а теперь стал неудобным. расскажите, как его брата запихать. В удобное, В удобное, В удобное состояние, удобное. да. А, а, а учитесь сами развиваться, да. А делайте с собой что-нибудь, начните с себя. Получается, сейчас, хотите, знают. «А я хочу справиться с ребенком». Как будто бы это такая затруднение. И тогда, и тогда в этой фразе будет ключевая такая штучка «Я хочу». И тогда надо идти учиться. Ну, есть у Я кого в Красноярске. Добро точно есть. пожаловать в гости к психологам. Да. Вопрос от Яны. Дочь идет во второй класс. В прошлом году были проблемы. Учитель говорила, что у ребенка нет учебной мотивации. На уроках отвлекается, хотя учится неплохо. А в школу уходит, чтобы пообщаться с подружками. Как помочь дочери? Слушай, у меня наш вопрос. Чем помочь? У меня вопрос. А вот учебная мотивация – это ответственность учителя или родителя? А у меня вообще, где у ребенка, у нее все хорошо, она ходит пообщаться, у нее есть подружки, учится неплохо. У меня такое ощущение, что у ребенка вообще все хорошо. А мама, думает, а мама говорит о том, что ну, у ребенка проблемы. нет учебной мотивации, у ребенка во втором классе нет учебной мотивации. Слушайте, смотри, как я читаю. Учитель сказал маме, да? что у ребенка нет учебной мотивации. Да. То есть учитель подарил маме проблему, а, а у ребенка ее нет. Ну, То есть ну, она ее не Ребенок-то не видит сложностей никаких. Это у взрослых там головничок Ну, по крайней мере, да, дальше видно, что Ну, да, отвлекается на уроках Но тогда это про что? И здесь Если учитель говорит, ну, первое, что поговорит С своим ребенком, чего там ее бесконечно отвлекает Или кто ее там бесконечно отвлекает Или может ей там вообще неинтересно Но ну, про что это отвлечение? О, вот, вот, этот вопрос А что делает учитель, чтобы ребенку На уроке было интересно? Вот что вам нужно спросить учителя Если он реально это делает вот только тогда надо присваивать проблему, что да, что-то я вот тут не, не, с ребенком, ну, как бы не до взаимодействия. А если ребенок говорит, ну, все же слушают, ну, это вопрос все-таки к учителю. Я бы эту проблему учителю вернул. Ну, а есть тут, ну, еще ведь очень про разность детей, потому что я точно помню себя. Неважно, говорила я с кем-то или не говорила, когда учитель меня просил отвечать, я все равно отвечала. Я сейчас могу там разговаривать быть умею, с там и там быть, да. да, и это про то, что нам просто это стереотипы такие, или еще отголоски, когда ребенок должен да. только вот так сидеть, только вот так поднимать да. руку. Но не будут эти дети не вот так сидеть 45 минут по 5 уроков и вот так только поднимать руку. Ну, это и правда. мы продолжим ломать ваши стереотипы после минутки полезной рекламы. Приветствую всех тех, кто присоединился к нашим экранам телевизора. И сегодня мы обсуждаем адаптацию ребенка к школе. Ну что, продолжим? Продолжим. И у меня есть два вопроса. Давайте. Мне кажется, они очень похожи, хотя участники мальчик и девочка. Но вот вопрос от Оксаны. Моей дочери 10 лет, отличница, занимается танцами, но очень тихая и робкая. Как научить ее, чтобы она не боялась постоять за себя? Недавно ее налили в портфель воды, она промолчала и с мокрым портфелем пришла домой. И вопрос второй от Марины. Мой сын стеснительный ребенок, ему 8. Учится хорошо, но не хочет участвовать ни в каких мероприятиях. На уроках никогда руку не поднимает, на переменах сидит один. Не знаю, как его растормошить. Угу. Ну, я думаю, не совсем одно и то же. Потому ну, что человек, если занимается танцами, ему приходится быть все-таки ну, на, на обозрение, да, выступать. Mm -hmm. А тот, кто не поднимает руку, он реально может быть, ну, ему сложно быть в центре Да, внимания. но здесь может быть просто проробкость и стеснительность, вот, ну, небольшая похожесть. Я думаю, что корни лежат в, в чем-то одном. В одном, да. Ну, и в чем же они? Но первое, вот я так думаю, отношения с мамами, как обычно, играют сумасшедшую важную роль. И когда мама хочет, чтобы ее ребенок был послушный, удобный, понятный, тогда ребенок играет смело эту роль. А потом вдруг хочется, чтобы ребенок становился активным, но ну, другие же девочки вот бегают, прыгают, и там песни поют, и там здорово так общаются, а ребенок не может переключиться. Я думаю, что у мамы а, очень важная роль. Во, всей, во всем воспитании о. детей, это пережить конфликт с ребенком, не ломая ребенка, даже если он не прав. То есть, о чем идет речь? Если вы, как родитель, даже не только мамы, там и бабушки в том числе, не позволяете ребенку, сопротив вас, что-то сказать, ну, не то чтобы против вас, а выразить свое мнение, которое не будет совпадать с вашим, не обязательно направлено на вас, оно просто может отличаться. Ну, тогда вы как раз тем самым эту пассивность и формируете. А вот это вот пережить, что ребенок с тобой не согласен, что он вдруг имеет собственное мнение, а иногда неудобное для взрослых. Это вот для мамы очень большая такая вот ну, эмоциональная Но нагрузочка. Это про то, что конфликт отцов и детей никто не отменял. Да. И родителям я говорю, понимаете, вот вы именно в этих ситуациях родители очень болезненно воспринимают конфликт, ну, как личное оскорбление. Как и у тебя здесь, статуса. Да, и я сейчас с родителями, когда разговариваю, говорю, родители, подождите, здесь другая очень важная вещь. Дети именно на нас, на родителях, проверяют, а как у меня это будет работать или не будет. Ты знаешь, очень многие родители перешли вот ну, так на мою сторону и принимают эту позицию. Потому что когда я, как будто бы учитель для ребенка, я говорю, а как если он с вами не получается у него? Да, как да, он да. в мир-то пойдет? На, Но в только... тренируется же, по да. большому счету. И, и очень многие родители, ну, мне это правда очень приятно сейчас говорить, потому что аудитория такая достаточно, э, они, ну да, вот тогда в качестве вот, эксперимента, да, и что я здесь могу быть полезен, я могу помочь своему ребенку где-то сказать четко «нет». Да, эти границы определить. Где-то эту ситуацию, наоборот, пояснить и быть полезным для своего ребенка, тогда это совершенно другая история. То есть, родители, не бойтесь в, в какой-то степени, в каких-то ситуациях быть грушей для битья для своего ребенка. Пускай он на вас по, понаработает навыки агрессии. Без них, извините, в этой жизни, даже чтобы яблоко откусить, нужно агрессию проявить. Ну, тогда он будет пассивен. Еще один вопрос. Муж, муж предложил нашей дочке-первоклашке платить за каждую пятерку 50 рублей. Правильно ли не, это не или знаю. нет? То как объяснить ребенку, что денег не будет? Ну там вопрос такой жесткий. Денег не будет. Ну вы держитесь, да? Ну как-то несерьезно. Деньги будут, но не сейчас. Но я, если, если честно, у меня вопрос как-то начинается вот прямо оттуда задолго про отношения между родителями. Что первое, о чем я прошу родителей, это между собой договоритесь, про что вы будете договариваться с вашим ребенком. Потому что, когда мама Веди говорит... Правила, выдайте. Да, потому что, когда мама говорит, можно, папа говорит, нельзя, ребенок, первое, это растерянность, а второе, просто отвалите все, отстаньте, и я вообще как-то сам разберусь с тем, что у меня происходит. А это еще хуже. А если родители имеют разное мнение, недоговоренное, то ребенок вынужден в каких-то в моменты, ну, чаще всего, какие-то принимать чью-то сторону. Да. А значит, проигравшая сторона в, ли, в лице ребенка начинает терять Это свой авторитет. авторитет. Помните об этом, дабы не, не сеть в лужу со своим ребенком. Конечно же, в первом классе э, деньги надо понимать, ребенок вообще не распоряжаться, вообще умеет. нет? Вот для него это как инструмент, или это то, что э, какой-то фантик, на который может поменять на жвачку. Если это фантик, на который может поменять на жвачку, поверьте, ваше решение абсолютная глупость. А вот если он умеет распоряжаться, сначала надо это научить, потом, да, можно поощрять. Но как поощрять? То есть должен быть какой-то посредник. Например, можно выдать какую-то бальную систему, что ты набрал, допустим, за неделю, там, за месяц какие-то баллы. Причем есть положительные, так и штрафные баллы, да? Ну, допустим, за двойку минус 100 рублей, да? Да, ну, и тогда это такая... Конвер... Ну, не 100 рублей, а как бы баллы, баллы. Конвертация потом да, в да, денежном да, да. Эквиваленте... А потом можно конвертировать в какой-то... И который как раз вот этот уже результатирующий говорит, на, пробуй управлять этими деньгами. Это не значит, что нужно вообще денег-то исключить. Ну вот, если говорить про вообще исключить денег, то я точно за там карманные расходы. Конечно, конечно. Потому что это очень важная часть, которую нужно с детьми обговаривать. Это там еще закладывается. И у меня их точно не было. И чтобы был вопрос карманных денег тогда, об этом даже и разговоров никаких не, не было ну на булочку было и все. Там, компот, булочка. Я потом вспомнила чудесную историю, ну вот совершенно недавно, когда бабушка мне говорила, давала деньги и говорила, вот это на хлеб для всех, а это на пироженка для тебя. И это тоже вот такое интересное общение с деньгами, но то, что с ребенком изначально надо просто договариваться про деньги и про карманное какое-то количество расходов, это да. Дети, которым родители давали на деньги просто так, ни за что. Вот он их не заслужил, он их просто получил. У них, у этих детей, оказывается, принимание более легких решений э, свойственно. А тем, которые деньги, вот, скажем так, халявные не давали, ну, тех вот надо, чтобы тем потов с крови сошло, вот только тогда они заслужили. Тема легких денег не в смысле легких просто так, а в смысле, что они не всегда кровью потом отдаются, да, да, да, что да. еще есть творчество, через которое ты можешь там получать деньги. Да У -у. я за легкие деньги, и вам советую так же отнестись к Ох, этому. Тема денег вообще, если бы нам позволили, потому что мы где-то еще да. к адаптации к школьной. Да. И есть еще вопрос от Екатерины, сыну которой 15 лет, он хочет проколоть ухо. Ну так, чтобы прийти на 1 сентября, показать всем, какой он уже взрослый. Что делать, разрешить или отказать? Я не против самой Сергеи, но чувствую в этом что-то не то. Но, если честно, да. я тоже чувствую, что в этом что-то не, это не, не то. Может, когда мальчик в 15 лет начинает в 15 лет только доказывать свою взрослость, что он там делал до этого? Ну, или что в его понимании взрослость? Взрослость – очень большой вопрос. Да, и как, как они там вообще в семье понимают, за счет чего человек взрослеет, и что такое надо сделать, чтобы действительно повзрослеть? И знаешь, в чем у него возникает вопрос? А откуда у него в голове ассоциация серьга в ухе и взрослость? Но у меня, например, только с этим в Намибии, когда мужчины, у них там есть брачный период, и когда мужчины э, в качестве жениха себя предлагают, вот они вот эти Он тоннели, да. они там прямо наряды наряжают, они там прям раскрас, у них бойцовский особо. Я тебе серьезно говорю, вот недавно не, посмотрела я совершенно. Я не Нет, я про то и говорю. Вот, ну, вот там ну как бы. Обозначенный просто ритуально, обозначенная функция. Ты повзрослел, тут проткнул, тут нарисовал, все, ты уже жених. А где сейчас что-то, сережку одел, это... А вопрос, а у него другой способ самовыражения вообще существует, нет? То есть, ну, как бы альтернативный Способы какие-то. Да, рассматривал. То есть, я к чему? Что вот это все нужно с ним обсудить... Да и в 15 лет, если реально уже все-таки в голове взрослый, я думаю, что вам и запретить-то не удастся, честно говоря. Да? То есть вы просто, грубо говоря, награбли себе. Ну, хм. Еще хуже может получиться, что если мама сейчас точно скажет «нет», то вот это сопротивление вызовет однозначную реакцию Раз ну, ты мне говоришь, да. нет, я же взрослый, я сейчас эту проблему решу, как взрослый мужик Пойду проколю себе да, руку да, да. и приду с серьгой То есть идея какая? Запретить вы ему не можете Вот угу. в принципе не можете А вот э, обсудить это и попытаться разобраться, и помочь главному ему разобраться в своих этих вот, ну, проявлениях взрослости Вот это будет полезно как вам, так и ему ну, и я, когда мамы задают этот вопрос, у нас вопросы-то такие от мам. Я всегда задаю вопрос, а где папы? Или мужчины? Потому что, ну, все-таки еще очень важно, что мужчины думают по этому поводу. Обсуждение с мамой – это одна история. И про мужчин, пап, мы поговорим после минуты полезной рекламы. Ну и вновь я приветствую всех тех, кто все-таки успел на нашу программу, и мы обсуждаем адаптация к школе. Вот мы поговорили про мам, а вот сейчас вспомним, а папа же еще существует, да? И мне очень обидно, ну потому как я школьный психолог в том числе, и когда там, вызывают маму, и у нас, ну честно, в гимназии уже давно нет такого, когда вызывают, приглашают родителей это очень важно. Ну и в какой-то момент мне прямо администрации приходилось это объяснять и учителям, потому что если семья полная, если есть мама и папа, и вы хотите обсудить какую-то историю, то точно надо обсудить это с мамой и папой вместе. У меня обращение к папам. Если вы думаете, что ваша задача это добывать, а воспитывать это задача мамы, то вы очень глубоко ошибаетесь. Начнем с того, что у ребенка, у мальчика, внутренний голос должен звучать, конечно, мужским голосом. То есть вы там должны обязательно присутствовать, да, обозначать а, ну, хотя бы свое отношение к жизни и свои правила, да, а, демонстрировать его ну, свою успешность, там, там, свою результативность. А если это девочка, то быть с ней, ну, рыцарем, показывать, что вот ну, как скажем, в каком смысле образец мужчины, образец того, как вы любите маму, в смысле, свою супругу. А если вы как бы так вот самоустраняетесь, то ребенок получается, ну, не то, что там подобные да, но он как будто бы взаимодействует только с, женским, с женской частью общества. То есть он школу закончил, выходит в мир, а там одни девушки, да. А это ведь не так, а там ведь еще есть и бойцы невидимого фронта. И, видимо, его тоже. И я, знаешь, больше про что? Про то, когда, вот говорят там, мама важна в воспитании, ну вот за эту фразу, за твою, да, зацепилась. Мама важна и эмоционально воспитывает точно мама. Когда плакать, не плакать, слезы, влюбленности, красивые цветочки, это правда все про мам. Но вот всем 7-8 лет наступает такой период, это, он связан со школой, я всегда очень предлагаю своим вот, родителям, у нас 1 сентября проходит всегда праздничное первое событие родителей первоклассников и я всегда призываю пап к тому что смотрите у мужчин другой совершенно там способ мышления это определенные стратегии это логика это структурирование и мама мне иногда говорит мой да у нас там папа то такой какой бы он ни был это просто мужчина и вот этому всему может научить папа не к тому что там не плачь например да а к тому а что мы сейчас с тобой будем делать вот. Потому что мама включается в ситуацию эмоционально, поддерживая ребенка ну там в чем-то. Папа, организованность ваших детей из ваших уст должна звучать. Вы своим примером показывать, каким образом можно организовать себя. Слушай, сразу вспомнилась песня «Папа может все что угодно». да. Ну, прям про то, когда папа не увлекается так переживательно в то, как собрать портфель, как быстренько себе приготовить форму на завтра – Папы делают это как-то проще. И вот, ты знаешь, я бы сейчас, наверное, предложила мамам, ну это очень сложно, так отойти немножко в сторонку и позволить папе принять участие активное там. Я думаю, что самое главное, адаптационный момент, адаптация вот прямо после отдыха, это угу. как из, ну, некой такой вот, ну не то чтобы разболтанности, вальяжности, да, ну, вот собраться папой. да, и начать, ну, организовывать, э, как бы там, ну, как бы программировать, да, расписать. Ну, режим да? какой-то, режим, да, режим, режим войти. войти. Да. И Значит, это тоже папы. Это вот папа. Потому что понятно, что не хочется делать зарядку утром. Кто сказал, есть, что, да что можно же попробовать? 1 сентября, <с <с еще это праздник. А второе да. папы, это ваш день. Вкладывайте своих детей. Цветы, букет и расписание. Да, это вот на ваших плечах. Ну, ну что? что мы еще обсудим? Ну вот если про 1 сентября да, то, знаешь, у меня как-то крутится в голове вот история про то, как э, папы, ну папа как будто бы не верят. Ведь очень долгое время папа отодвигали от э, воспитания, и мамы сами рвутся. И вот на самом деле, работая с мамой, у меня-то вот сейчас самая такая э, угу. важная проблема, что мамы не дают. Угу. Они, ну это, где-то это прям ревность. Во. Особенно к сыновьям. Мамой дайте возможным папам, ну в смысле вашим супругам, проявиться для ваших родителей. И на этой замечательной ноте мы вынуждены с вами прощаться. До новых встреч. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер и Анжелика Шадро, тоже психолог.